майнкрафт но если я увижу курицу то я проиграю И кстати хотел сказать поставь лайк и подпишись на канал а если ты отправишь это видео своему другу то завтра ты найдешь 1 миллион рублей у себя под подушкой проверяй обязательно пиши в комментариях сработало это или нет стоп а я